Многие на ютубе смотрят видеоролики разных мастеров, как они проращивают. В частности, виноград. Вот Все прекрасно, все хорошо, у них все получается. А вот э, у меня не получается. Я думаю, не только у меня, но и у других, потому что, э, когда начинаешь сам делать, получается совершенно по-другому. Что получилось? Вот несколько вариантов. Сделал вот именно вот этот черенок, я хочу сказать, поставил ради эксперимента в опилке. Просто старые, аж черные опилки. Ну не знаю, из пяти штук вот только один примерно. Вот вверх, естественно, засох. Вот, может быть это естественно, листики выпустили. Вот прошло два месяца без всякого накрытия, стояла вот такое, только тут земля, а там были опилки. Вот так вот. И смотрю, вот я с двух сторон сделал задиры, просто ножом вот так вот кору убрал, не, не так прорезал, а именно вот так вот содрал. И вот что я хочу заметить, что там, где содрано, вообще корней нету. Ни с этой, ни с этой стороны. Зато есть, где я совершенно не прорезал, вот они корешки. То есть, какая-то я думаю, можно и не прорезать. Может, я о чем видео-то хочу сказать, что прорезать, может быть, совсем не надо. И вот здесь вот корешки. То есть они, где хотят, там и вылезят. И чтобы ее помочь, можно просто иголкой или шилом сделать точки. Вот здесь вот внизу. Вот с торца нету ни хрена торца. Хоть криво обрезай, хоть коса С боковых нету. Какая разница, или вот так прорезать, или просто содрать. Ну, короче, что содрано. Казалось бы, вот здесь вот по краю должны корешки вылезти. По логике моей. Нет, ни одного корешка. В следующий раз я буду просто шилом вот так их протыкать внизу. Вот. И может быть вот здесь на сантиметр, может быть и больше, чем сантиметр. Вот. Ну и сажать, я не знаю, 10 сажать, один гарантированно вот так вот Получится. Ну, два Вот так вот примерно. Один к пяти То есть четыре выкинете, один Вот так оно на самом деле получается. А не так, как там мастера. 10 штук посадил, 10 и вылезли. Да? Нет, все, что я сделал. Ножницами обрежу, вот так вот. И более нормальную землю посадил Потому что оно может быть вот до да, два месяца. Именно из-за того, что опилки. Ну, стойкий оказался. Черенок мне виноград нужен. Вот сейчас, 21 октября. Ну, и пусть потихоньку растет. Может быть, даже досветку сделаю. Что он там за зиму-то вырастет? Не знаю. освещения никакого. Ведь, опять же, температуру надо сделать. Может быть, даже на план поставлю с другими цветами. Но обрезать обязательно, потому что он нафиг не нужен. Совершенно лишнее. <клёх> вот. Хоть тут что-то сделаю, но вот можно... Что я могу по реке чтобы не засохло, э -э, запечатать чем-нибудь. Вот все там воском запечатают, но почему не пластилином? Ну, расплавили пластилин на свечке хотя бы, что-нибудь железным. Окунули вот так вот, и все, оно запечатано. Пластилин карается, ну, можно и воском, если вам нравится. И он пластилином до хрена остается, замазки оконной старая, куда ее выкидывать, ну можно выкинуть, можно так вот запечатывать, ну короче, я даже вот что скажу, что вот это первый у меня удачный вариант именно с виноградом, ну, также и смородина плохо поросла, ну чуть-чуть лучше, а этот вот виноград получился, виноград хороший, вот такой вот, э, такой вот чуть-чуть э, э, синеватый, сладкий, без косточек, все. Это от соседа я взял. На черенки там, там Обрезает каждый осень, там куча. И сжигает, дурачок. И я подошел, думаю, ты, ты, ты, что ты делаешь, да, нет, это самое. Вот ну, так вот я и разжился. Немножко. А с этой? Думаю, ничего с этого не будет. Вообще. А с этого полезу? Ну, ладно, чтоб не пересыхало, буду <coughs> сажать сюда.